Всем привет! На связи Кузнецов Никита. Вы смотрите канал «Настольный теннис для всех». В начале видео хотел бы попросить вас активнее подписываться на мой канал, так как это жизненно необходимо для его развития, и, конечно же, ставить лайки. Сегодня, в продолжении рубрики «Настольный теннис в России», я нахожусь в городе Москва, в столице нашей Родины, и хотел бы посетить один из спортивных залов, который находится по адресу улица космонавта Волкова 10 в районе метро Войковская и рассказать вам, какие там условия и как вы можете записаться на тренировку в этот зал Итак, пойдемте посмотрим, что там и как Кстати, сам космонавт Волков в его честь поставлен здесь памятник и собственно в его честь и называется улица, на которой расположен наш спортзал Ну а мы идем вовнутрь Ну вот мы собственно и зашли в здание, поднялись на второй этаж Вот здесь какой антураж Уже слышны звуки теннисного мяча Вот настольный теннис Заходим вовнутрь Мы зашли в зал Покрытие здесь специальное Террафлекс для теннисного тенниса для тенниса 6 столов здесь профессиональных В принципе, неплохой свет, сетки То есть зал достаточно неплохо оборудован Пригоден для тренировки Кому будет интересно, под видео я оставлю координаты этого зала Также здесь есть удобные раздевалки, душ, туалет и парковка Что для Москвы очень немаловажно Да, это экзотика. Давай распишем, что это. Ну вот, собственно, этот мой маленький репортаж на этом мы заканчиваем. Не забывайте нажимать пальцы вверх, подписываться на мой канал и в комментариях пишите, где еще в городе Москве, вы знаете, находится хороший зал, возможно, я до туда доеду и также сниму репортаж. Всем пока, на связи был Кузнецов Никита.